Йоу-йоу-йоу! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы посмотрим на один из худших релизов для VR-шлемов. Я говорю, конечно же, о Hitman 3, который не так давно появился в Steam, где его, конечно, не смог купить, потому что... В общем, по плохим всяким обстоятельствам. Поэтому у меня, как бы, естественно, пробная демо-версия Torrent Edition. Многие ругают очень эту игру, я сам в нее вообще не играл. Я не играл ни в обычную версию, я не играл в версию для VR. Поэтому сейчас для меня будет такой первый э, experience. Давайте вместе посмотрим, действительно ли это настолько плохо, можно ли там повеселиться. Я надеюсь, что видео будет хотя бы веселым. Погнали! Добрый вечер! Здравствуйте все! Я всех приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Я абсолютно нормальный человек. Я не наемный убийца. Внимание все! Я не наемный убийца! О, Бухло! Добрый вечер, мадемуазель. Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Меня зовут Артем. А вас как зовут? Здравствуйте! А вас зовут Став? Да? Ха-ха-ха! <соценно> Разрывная! <соценно> Я поздороваться хочу с вами, Поздоров... Что? Чё такое? Вы в порядке? Сука! Она мне грубит! Она мне нагрубила! Я здесь, между прочим, почётный гость! Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Why are you Why are you Это был не я! Это был не я! Я честно говорю, она ее ударила! Она спорила, кто со мной должен переспать! Я ничего не делал, извини! Я ничего, это все она, это она, она, она. Я тебе говорю, она с ней подняла, Слушай, ты мужик или нет? Ты женщине веришь, что ли, или мне ты поверишь? Что ты хочешь? Я ухожу. Все, давай. Я ничего не делаю. Я не знаю, она что-то выебывается. Бабу ударила, я не понимаю, что, что я я тут ни при чем. Все, все, все, все. Все, я ничего. Можно я пойду? Я пойду, ладно? Отдай пистолет. А, где пистолет? Вы меня заставили это делать, сукины дети! Сука! А. А. а как перезарядиться? Понял? Молчать! Чё вы А ты чё, не умер? Умри! Вы не умираешь? Прошли! Да Поразите вы все это вместе про меня! Ты блядь, вы что ОХЕРЕЛИ, что ли? Я же один, а вас сколько? Блядь. Здравствуйте еще раз. Я абсолютно ничего не собираюсь плохого сделать. Спасибо большое, сэр. Спасибо вам огромное. Кой вас здесь так классно. А здесь наливает? может быть, и Крым мне дадите немножечко? Я бы очень хотел. Вот отлично. У вас здесь есть шампанское? Можно мне его взять? Нельзя взять шампанское, что это за игра такая? Отвратительный сервис у вас здесь. Просто мерзость. Я был в Париже, я был э, где бы я только не был, ты бы знала, дорогая. Все, все, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да что уже опять-то? Это был не я. Это был не я. Вы не знаете, что здесь происходит? Какой-то сумасшедший здесь бегает, и всех беспокоит, но это точно не я. Здрасте, здрасте, очень уважаю вашу культуру. Я сразу заранее перед вами извиняюсь. Если я вдруг что-то сделал не так, прошу прощения. Сэр, это не я, это не я, сэр, они кого-то ищут? Это не я, честно вам скажу. Он мне верит. Чел, дай покурить, пожалуйста. Я тут так нервничаю. Слушай, я бросил, конечно, но я, если ты мне затяжечку дашь, пожалуйста, я буду очень благодарен. Можно? Можно затяжечку? Да. Вот такая Куда? сигарета улетела! Это все из-за тебя! А у тебя еще одна есть? Давай, спасибо, что прикурил. Спасибо. Отдай, говорю! Отдавай! Она пропала! Че лих не едет? <смех> я подожду с тобой. Извини, извини, извини. извини. Это был не я! Это был не я! Это она! What? What <смех> тихо. Тихо. тихо. Тихо. тихо тихо Что?! тихо Что?! А нельзя Что?! Что?! уйти Что?! ли? Я могу спрятаться сюда. Войти. Так, все, никого нет. Я спрятался. Они меня не видят. Я гениальный! Я гениальный наемный убийца. Вас раскрыли. Кто? Как? Кто? Никого нет здесь. Хорошо, прошу прощения. Все, извини, извини. Пошутил. Чтоб не выехавался больше. За то, что сдала меня. Привет, помнишь меня? Ты мне не дала жопу полапать. А что теперь на это скажешь? Сожалеешь уже об этом, а? Ты сожалеешь об этом? Скажи честно. А, раньше надо было сожалеть. Так, здесь можно открыть? Заперто с другой стороны. Плохие новости для меня? Ой, дядя, стой. Ты мне нужен. О боже, это он. Он всех убивал. Это был не я, это он. Надо во что-то получше переодеться. Там люди мертвые, да, я тоже нашел. Я не знаю, кто это был, кто их убивает. Кошмар, согласен. Здравствуйте, я готов к вашим услугам принести кому-нибудь шампанское. Сэр, шампанского не хотите? Я могу вам принести. Ты кто такой, сука? Нет, я персонал. Привет, все нормально, персонал. Здравствуйте, персонал, персонал. Так, только для стафа, хорошо? Здравствуйте, я очень рад, что вы со мной так уважительно. О, прекрасно, прекрасно. о о о о Вот это! Вот это я понимаю, вид, да, когда в туалет ходишь? Ты посмотри! Затопить раковину! Можно А, можно раковину Ну-ка. Так. Опаньки, это не я тут наделал. Прошу прощения, заходите, тут проблема. Я не знаю, здесь какая-то проблема. Тихо, ты ничего не видел, да? Договоримся. Не надо было орать. И что живой? И почему жив? Эй, кто зашел? Это не я! Это был не я! Это, не я! Это не я! Это не я, не я, не я! Это не я! Прошу прощения, вас раскрыли. Кто меня раскрыл? Никто не раскрыл, все нормально. Я профессионал, меня нельзя раскрыть. Вообще, похуй... Правильно, вы ничего не видите. в него нельзя переодеться, ну что за параша? Он умер! Он внезапно умер! Я иду, а он умер! Ты не знаешь, что это за херня! Сам в шоке. Боже, кошмар какой, да? Ты такая бессмертная-то, да, блядь? Куда ты убежала? Бля... А... А... А... А... Да почему ты не умираешь-то, блядь? Right Хорошо, сейчас подожди, сейчас выброшу. был не я, это был не я, вы знаете, тот чувак был одет как официант, правильно, значит, был не я. Привет, не знаю, кто это был, там какой-то психопат во всех стреляет, боже, разберись с этим скорее. Мне в туалет надо, друзья, не беспокойтесь, мы полностью контролируем ситуацию. Из вас никто сто процентов не пострадает. Правильно, я говорю, друг, да опять. И пошел ты, Ты мне никогда не нравился. Привет. А что тут за элитный клуб? Да. Я в порядке вообще. А ты как сам, братух? Нормально у тебя вообще, надеюсь. Так, тут какой-то пентхаус ресепшн, я туда хочу попасть. Что туда? А, мне нужна карточка. Нет ключ-карты. Черт, а я хотел. Привет. Что выбрать не можешь? Я тебе могу помочь. Что ты хочешь? У меня нет монеты, извини, не могу. Я, я еще не получил зарплату. Слушай, я бы тебе что-то купил, дорогая, если бы зарплата была. Мародеру. Заплатите Может, мы с тобой в подсобочку сходим, а? Может быть пособочку сходим? Нет, ладно. О боже! Кто-то умер? Какой кошмар? Кто же? Кто его? Кто это сделал? Ты не знаешь? О, сколько трупов! Добрый день, господа, надеюсь, я вам не мешаю. Ключ охраны. Я же могу взять, я же охрана. Могу взять ключ? Да. Потому что я охрана, правильно, ребят? Охрана? О! А вот это уже что-то интересное Пока что использовать это не будем Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть Здравствуйте, вам абсолютно не о чем беспокоиться Вы в полной безопасности Вот здесь я вижу что-то для меня Отравить Я не хочу травить, я хочу пить Эй, нет? Кухонный нож, ничего особенного Бля, вот как бы я эти коктейльчики бы попил, но их даже ничего с ними не сделаешь. Ну за что, хитман, за что? О, это рай. Боже. Боже мой, это великолепно. Можно мне это домой забрать, пожалуйста? Вот буквально, вот эта одна полка мне на хату, и у меня счастливый месяц. Привет. Что ты делаешь? Что ты ищешь? А у меня нету удавки больше. Зато у меня есть нож. Брат. Я не знаю, зачем это сделал. Мне просто хотелось потестить нож. Здорово, брат. Все ништяк? Как служба? Как служба? У меня все супер. Мне платят. Во. Да, надеюсь, ты тоже в порядке. А ты не можешь выбрать, да, все? Я тебе помогу. Бра. Здорово, я только с кухни резал э, этот самый, как его, резал сэндвич. Хочешь один, а? Бра. Кто здесь трупы бросает просто посреди ничего? Это как вообще возможно? Столько классной еды, ничего нельзя жрать. Ну что за жизнь такая? Здорово, пацаны. Чё по ключ-картам у вас здесь? Скажите, я хочу в лаунч. Блин, где у них тут ключ-карта? Я хочу ключ-карту найти. Я хочу в лаунч, я хочу кальянчик покурить. Так. Лом. О, это Half-Life. Ключ-карта, пожалуйста. Ключ-карта от Пентхауса. Ну, наконец-то, боже. О, тебя еще до сих пор не нашли, кошмар какой, а? О, так. Найс. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь интересного. Замечен в запретной зоне для тебя это запретная зона, пи... раз Понял, бы? Где кальян? А, извини. Кальян где, брат? Я просто хочу курнуть! Просто кальянчика курнуть, дружище! Почему вы не умираете с первого раза, блять? Это не я! Бежим, нахуй! Б... Сука. Давай. Как я метко стреляю, ребята. Патроны закончились. Ручек положил. Теперь надо выйти отсюда подальше от трупов. Типа это не я. Они же не знают, как я выгляжу, правильно? Здорово, я свой, свой, свой. Спасибо, я... вы тоже неплохо выглядите. Здорово, пацаны, наконец-то в пентхаусе, где кальян? Где у вас здесь кальян? Что это? Ключ от пентхауса. Опа, мы еще не дошли до пентхауса. Хорошо, где пентхаус? Кальян, где у вас здесь курят? Может быть, вон туда наверх нужно попасть? Где пентхаус? И они на сто процентов, на котором нельзя поиграть? Ну, естественно. Я свой. Свой. Я свой. Так, где кальян? Здесь у вас нету кальяна, я правильно понимаю? То есть весь мой путь сюда продену был зря. Я твоя смерть. Где кальян, блядь? Где кальян, говорю? Мне нужен Кальян! Кальян! Почему ты такой бессмертный? Я тоже так хочу! Лежать! Пока кальян не получу, все лежать! Где кальян? Кальян! Подожди! Подожди, не стреляй! Спасибо, что подождал! Мне нужен нормальный автомат! Тихо-тихо! А! Я заметили! Я же был так скрыт хорошо. А, ладно, это тоже пойдет. А, а, а, как удобно здесь стрелять? Нет. За кальян, блядь, за кальян! Извини, пожалуйста, Сара, я не хотел. Это все потому, что вы не сделали мне вкуснейший кальянчик. Вот что происходит с людьми, когда им не дают покурить! <годно> Вы <С>.. все мертвы. Это мне и надо было. Ха. Ну, я могу сказать, что я гениальный наверное, убийца, я считаю. Я считаю, что я гениален. Я великолепен просто в этом деле. <с. <с. <с.> вот, смотри. Сколько фрагов. Вас ищут. Да пусть ищут, все равно никогда не найдут. Мы ищем убийцу, ты не знаешь, где он? Ты знаешь, где убийца? Не знаешь? Зря. Всем ребят, у вас здесь совещание, насколько я понимаю. Не слушайте эту суку! Простите, пожалуйста, что прервал. А тебе пох, да, братан? Ты правильно. Здравствуйте, дорогие гости! Помните, я говорил, что вы все в безопасности? Я наврал! <годно> <годно> а, блять. Ну вот и все, брат, я думаю, на сегодня хватит приключений сумасшедшего хитла. На самом деле... Слушайте, несмотря на огромное количество проблем технических, да, отсутствие интерактивности, которую в VR воспринимается просто отвратительно, а несмотря на то, что управление это просто одно из худших управлений в VR, которое я встречал, а, поугарать, конечно, это можно, естественно, это абсолютно не стоит тех денег, которые стоит сама игра. Надеюсь, вам понравилось видео, ребята, если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, хотите больше VR-контента, тоже лайкайте там, в общем, пишите об этом, это очень все важно и поможет каналу развиваться, вам это ничего не стоит, а для меня это правда... Может помочь. Всем респекты жесткие, кто досмотрел до конца. Ребят, подписывайтесь на телеграм-канал, и на тролл ссылочка в описании. Там же другие соцсети, куда вы можете подписаться. Буду рад всех видеть. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!